Приветствую, друзья! Начинаем передачу. Сейчас я хочу поговорить с вами о том, что э, в настоящее время люди проникли с убеждением, что обязательно надо пить 2-3 литра воды, а может быть, еще больше, один галлон воды. И... Звонят мне тоже некоторые врачи и просто пациенты говорят, а вы пьете, доктор, столько? Если не будете пить, то ваша кровь, ваши клетки, вы сами будете обезвоживаться. Но в какой-то степени пить, конечно, нужно воду. Я когда был мальчиком и я вспоминаю вкус у нас была колодезная вода и была очень вкусная вода и вот когда набегаешься набегаешься набегаешься ты чувствуешь жажду и вот пьешь столько сколько хочет твой организм ни больше, ни меньше. И если человек живет на природе и все делает по законам природы, то он не может перепить, не допить или пить один галон, заставлять себя. Этого нет. Это придумано с современной цивилизацией. Если Автор этой книги ⁇ Ваше тело просит воды ⁇ Теоретически все прекрасно, все логично, все как будто один к одному. И вот начинается эта паранойя. Все должны пить. Значит, взрослые все должны пить два. Три литра, а может быть и больше. Вот, правильно ли это? А детям тоже надо пить столько. Значит, давайте обратимся к классикам. К человеку, который вылечил тысячи, тысячи больных еще в 30-х годах. Так вот, в моей книге, одной из моих книг, Азбука здоровья и естественное лечение природой, я говорил о том, насколько этот человек продвинутый, он настоящий врач, вот, практиковал десятки лет и исцелил десятки тысяч инвалидов, как Эдгар Кейси. Но Эдгар Кейси не был врачом. Это был очень грамотный врач. По его утверждению, человек имеет специальный центр регуляции э, жажды. Вот, регуляция находится в гипоталамсе, который управляет всем организмом. И там уже это, эти механизмы, они уже отработаны десятками тысяч лет. И как говорит доктор Линсли, человек на 50% – животное. Точно, как животное должен есть, пить, спать, размножаться. Вот. Вся физиология, физиология – животных. И если мы посмотрим, как ведут себя животные, как они едят, как и пьют, то мы заметим, что животные пьют столько, сколько они хотят. Ни больше, ни меньше. И вот этот инстинкт, сколько пить, регулируется и управляется через нервную систему, которая связана с гипоталамусом. Когда человек работает, потеет, я помню, в армии, я уже рассказывал как-то о том, что муштра, жара, человек потеет в робе. Естественное, естественное желание пить, пить, пить, пока не напьешься. Когда человек напился, у него отключается этот механизм, как у животного. Что получается, если все будут пить 2 и три литра? насилую себя, то получится, во-первых, э, цивилизованный человек, который живет в больших городах, не двигается, находится в офисах и так далее. У него, естественно, этот инстинкт нарушен. Да, он должен пить, ну, допустим, согласно этого доктора, ну, 5-6 стаканов максимум. И то, там, суп, соки, там, фрукты, овощи, там же тоже дистиллированная вода существует. Все вместе где-то 6-8 стаканов. Ну, может быть, утром можно выпить один стакан вот, воды. И то, я вам скажу, как надо пить. Так вот, я замечал, как пьют кошки, когда они пьют и собаки. Вот... Кошки, я замечал, что вот после еды, после еды она тут же бежит, немножко попьет и на этом кончается, и ее никак не заставишь. То же самое с собаками. Я вырос с собаками, я собачник, вот и поэтому у собаки вот эта программа, сколько пить, сколько ей все и так далее, она сохраняется до самой конца жизни у человека уже нарушен прямо через один-два года он теряет этот инстинкт теперь что же тогда делать человеку значит согласно индийских йогов человек пьет маленькими глотками он может петь целый день маленькими глотками это допустимо. Почему? Потому что этим самым человек увлажняет, растворяет, выделяет, разжижает кровь. Вот. И я это приветствую. И Я какое-то время это тоже делал. Вот. Это безвредно. Потому что даже когда вы пьете, один стакан или же полстакана, вы даете нагрузку и на почки, и на сердце, и на внутренние органы. Если вы пьете больше одного стакана или же один стакан, это удар уже по почкам, удар по сердечно-сосудистой системе. И для того, чтобы вода превратилась в мочу, нужно 18 биохимических реакций. Это расход энергии. Чем меньше вы пьете, тем больше вы сохраняете энергию. Теперь, если вы пьете около галлона или же 2-3 литра, чтобы не дай бог, не было обезбоживания, и человек не заболел, не умер, вот. Там получается нарушение онкотического давления внутриклеточной и внеклеточной жидкости. Управляется опять-таки через гипоталамус, это отработанная система, через онкотическое давление, мембраны. Вот. И если вы много пьете, вы просто будете разрушать клетки. Нужно пить, естественно, структурированную талую воду, чтобы разжижать кровь, но, как вы заметили, везде в больницах не, не делают простую воду, вводят внутривенно, да? они вводят физиологический раствор. Из чего состоит физиологический раствор? 0,9% это солевой раствор. То есть это раствор, похожий на океанскую воду. Соленая вода. Так вот, наша плазма имеет такой же вкус. И поэтому кровь у нас соленая. Вот нам надо пить электролиты. Кровь ⁇ это и есть электролитная система. А моча ⁇ это отражение крови. Значит, разумнее подсаливать воду. Вот, многие традиции вот, в Средней Азии. Моя бабушка делала чай, зеленый соль и молоко. Как электролит. Вот. Многие ученые чистую воду дистиллированную капают в морскую воду, электролит. Вот. Поэтому вода сама, она в большом количестве вредна для человека. Так вот, в мединституте учат, что если человек не пьет, то через 5-6 дней он умрет. Однако я 7 суток ничего не ел и не пил. То есть сухое голодание. И сухое голодание легче голодается, переносится, чем голодание на воде. Я это раньше делал чаще, раз в неделю ничего не ел, ничего не пил. Потом постепенно увеличивал, трое суток ничего не ел, не пил. Переносил, окей. Семь суток уже тяжело. Вот. Но почему человек тогда не умирает? Я встречал людей, которые 26 лет, 26 дней ничего не ели, не пили. Сухого голодания. Я лично с ним беседовал. Сидели мы в ресторане, он был с женой. Ему было где-то 45 лет, он выглядел на 26 лет. Получается, тотальное омоложение. Но надо знать, как войти в сухое голодание, как выйти. Спрашивается, почему же тогда человек не умирает? Если мы возьмем исторические данные, Хисус Христос ничего не ел, не пил 40 дней, Будда не ел, Моисей не ел, не пил. Как они не умерли? Ну хорошо, может быть это миф, но я знаю уже десятки людей, которые ничего не ели, не пили. До месяца. И ничего с ними не случилось. А восстановили свое здоровье. Так вот, организм имеет мудрость втягивать через поры кожи влагу. Столько, сколько организму нужно, чтобы кровь не загустелась. Поэтому от двух до 6 стакан, мое мнение, нормально, если человек будет пить маленькими глотками. Вот, таким образом я просветил ваши мы, чтобы вы не делали глупости и слепо верили, ну один написал человек или там два или три, но зачем вот это попуганичить и говорить, что всем надо пить 2-3 галлона, вернее, литра воды. Если человек потеет, ему надо больше пить. Если он вышел из бани, у него жажда, можно пить. Если человек конторский работник, ему надо мало пить. Вот. Тем более, кроме воды, еще есть другие жидкости, как молоко, сыворотка молока, дальше соки, фрукты, сочные, да, цитрусовые. Это же тоже вода. Она превращается. Она тоже входит в клетку, внутриклеточную, и участвует в метаболизме. Вот. Поэтому, для того, чтобы вы еще лучше поняли, как-то ко мне пришли ученые, когда я работал в институте сыроедения. Они мне сделали интересный опыт. Значит, две лампочки, к лампочке электроды. И значит, эти электроды, они значит опускали в солевой раствор, так, микро-макроэлементы, вот, состав морской воды. А другой электрод просто вода, чистая вода. Так вот накал. Лампочки был очень сильные и яркие, там было, где была морская вода, соль. А там, где вода, практически не было электричества вообще, еле-еле лампочка горела. Вот. Там было э, в воде, где была чистая вода, там вообще не горела. Так вот, результат какой? Если разбавлять очень сильно, нашу кровь, то электролиты настолько разбавятся, что вот эти нервные импульсы и метаболические процессы, неротрансмиттеры, они не будут правильно работать через нервную систему для того, чтобы осуществлять правильный обмен веществ. Нужно поддерживать правильную систему крови. Вот. Поэтому пить надо, особенно когда есть жажда. Пожалуйста, пейте. Ведите себя как животные. Животные никогда не грешат на природе. Они делают так, как запрограммировала их природа. И мы должны подражать животным, потому что мы на 50% животные. И вся физиология, биология такая же, как и у животных. Надеюсь, то, что я рассказал, было более-менее понятно. Если какие вопросы, пожалуйста, задавайте. Кстати, хотел еще вам показать, этот том, это был один из известных американских врачей-натуропатов, который практически говорит то же самое. Вот. Так вот, имея вот эти две книги, то, что мои пять книг, которые я написал, ну вот, много очень научных трудов, я взял от этих авторов, и лично проверил не только на себе, но и на сотнях моих пациентов. Стоит вам только познакомиться, только прочитать. Написано очень просто, ясно, и на русском языке. Вы будете знать ну, намного, я бы сказал, не в десятки, не в сотни. А в тысячи раз больше медиков, которые закончили современные мединституты. Так как эту информацию вытащили 140 лет еще тому назад. И это тоже информацию вытащили, ее нет. Эта информация известна только врачам, натуропатам, некоторым целителям и кайропрактикам. Удачи, счастья! He's the